Здравствуйте дорогие зрители! Сегодня мы продолжаем уроки по программе OpenTunes и как это не было странно Сегодня мы рассмотрим программу RenderChan До недавнего времени она не имела никакого отношения к OpenTunes, но с недавних пор появилась поддержка OpenTools и Вот буквально месяца назад вот появились, появились патчи для поддержки OpenTunes, правда она еще не совсем доделана, есть недоработки, но уже можно использовать, так сказать, в бою, уже можно использовать. В отдельном видео я сниму видео о том, как установить программу под Windows и под Linux, но сегодня мы рассмотрим... Вообще, что это за збей такой рендер -чан? И вообще зачем он нам нужен? Итак, как гасит сам сайт. Рендерчан это программа для автоматизированного рендера проекта. Определение зависимости. Например, какой-нибудь видеопроект, видеоредактора, монтажной программы. И там определение используемых сцен. Например, 3D-сцен в брендере, инфиги, персил, криты и так далее. И OpenTools с недавних пол. И его... И он их будет определять на зависимости, на вложенные зависимости. Если, например, в какой-нибудь сцене, например, используется, например, 3D-фон в блендере, то он сначала трендерит фон, а уже потом так Итак, на... сейчас мы более подробно остановимся на функционале. Итак, у нас есть проект. На самом высоком уровне находится проект видеомонтажа. Дальше идет, например, сцена того же OpenTunza. А совсем низкий уровень этот 3 фон. И допустим мы его изменили в том же бренде. И как? А он используется в программе OpenToons, а он не может напрямую загрузить бренд-файл. И также видеоредактор, он не может напрямую загрузить сам исходник сцены OpenToons. Что же делать на это? На помощь как раз приходит интервьючан. Он анализирует файл любой из них и определяет, что в нем используется. Например, сцена из OpenTunza а или другой программы синфига там и так далее. И он его сначала он тоже анализирует ту сцену, на которую сражается более верхний уровень. Если нет ли в нем каких-нибудь еще зависимостей, если есть, то он сначала будет рендерить их. Например, все тот же 3D-фон определит, изменился он или нет или если используется в том же тунзе палитра, изменилась она или нет и если она изменилась и она используется в сценах, то он автоматически их будет рендерить например мы поменяли цвет какой-нибудь цвет персонажа и он используется в множестве сцен, он определит что вот в этих всех сценах используется вот измененная палитра и он их перерендерят. Потом будет рендерить сами сцены и потом в зависимости от опции например, опции рендера зависимости он отрендерит все кроме самого видеофайла точнее проекта видео монтажа или полный контент рендерит все зависимости и плюс сам сам проект видеомонтажа. И на выходе будет как раз итоговый видеофайл. еще второй вариант использования у нас на одной сцене скомбинируется 2D анимация с 3D. Вот, допустим, вот это все вот это вот одна сцена представим что это все одна сцена и вот тут например эта часть сделана в опентунзе там вся 2d графика персонажи там фон а здесь например 3d вставка какая-нибудь например другой может персонаж уже в 3d или там какая-нибудь машина механизм или то что удобнее делать в 3d и вот оно используется в одной сцене совмещено. И вот на умнее видеоредактора. Или можно вот как-нибудь по-другому все совместить. Но в любом случае, чтобы работать, надо чтобы и вот 2D сцены и 3D сцены были последних версий, Можно, конечно, вручную все их постоянно рендерить, но это особенно если их много зависимости, то будет не очень удобно. Вот рендер-чан может все это делать автоматически. Итак, у нас есть проект OpenToons. И мы хотим использовать RenderChannel. Что нам для этого нужно? Если мы просто запустим рендеринг сцены, то он выдаст ошибку, что это не является проектом RenderChannel. Поэтому мы должны искать, скачанного нам... Прог архива с рендерчаном, перейти в проект и выбрать в шаблоне файл проект.conf и скопировать его в корень нашего проекта, вот так. Он примерно будет выглядеть так. И снова запускаем рендеринг. И как мы видим, пошел рендеринг. По умолчанию он будет рендериться в низком разрешении, экономии места и более высокого быстродействия, но когда мы уже будем делать финальный рендеринг до релиза, то уже можем указать Full HD или даже 4К, например, если мы хотим, но для работы жательно использовать разрешение пониже, качество пониже, чтобы быстрее все работало для большего быстродействия. Вот мы сейчас отрендерим новый явленный проект и появится в ковне проекта, где у нас лежит проект.конф в папке Renderer. И там вот здесь, на проекта, в названии проекта, сцены появятся вот кадры нашего фильма. Вот так. Пока из видеоредакторов на данный момент поддерживается только брендов. Но я думаю, что со временем мы добавим поддержку других видеоредакторов. Но пока запустим брендл. Все, копируем все тот же проект. К сожалению, из -за ошибки записи, предыдущий фрагмент видео не записался. Итак, мы можем также как совмещать в одну сцену разные файлы, сделанные в абсолютно разных программах, так и делать так называемые вложенные зависимости. Например, в ту же, ту же сцену OpenTools. OpenTools мы можем например вставить 3D фон нарисованные венты. И рендерчан будет при изменении фона автоматически отрендерит фон, саму сцену и сам проект видеомонтажа. Пока в той неудачной дубле, в том неудачном дубле я сделал сцену в PLC 2D, но в принципе это абсолютно не важно в чем мы делаем, в 3D или еще в чем-то. Здесь я показал самую простую такую линейную схему вставки видео. Нарисовал простую анимацию. Теперь я ее запущу. Отрендую. Отрендую. И она у нас появилась в папке Rend. Вот так. Открываем видео... Видеоредактор и вставляем. Выбираем. Вставляем. И вот мы вставили. Мы видим, что у нас произошла небольшая неприятность. Та сцена, которая должна просто встроиться в другую сцену, полностью ее заменила все из-за того, что в нем не используется полупрозрачность. В принципе, можно и с помощью видеоредактора, с помощью, например, хромакея и других альфа-смешиваний исправить, но самый правильный выход это в, самом... в той программе, в которой мы делаем эту сцену, включить альфа-канал. В случае PCL нужно включить опцию 1 и, и, запу и запустить рендеринг. Пирендеринг. И рендерчан все трендерит сам. Подождем. И уже можем убедиться, что уже все стало как надо. Как мы видим, у нас все в низком разрешении. И вот мы уже все сделаем, все хорошо, все прекрасно. Уже хотим финальный рендеринг запустить. И мы просто в том же конф выбираем, например, нужное нам разрешение Full HD и делаем его дефолтным профилем. Вот так. Сделаем и запускаем рендеринг. и уже выбираем рендеринг и пошел процесс рендеринга сейчас он отлендерит все сцены так уже сразу пошел рендеринг уже брендово а все из-за того что мы в том куске видео что у меня не записался уже отрендерил а чан у нас закрешируют все от на видео, поэтому те сцены OpenTunes, которые я рендерил прошлый раз, уже закрешировались и уже в повторный раз, если они не изменились, перерендерить не будет. Поэтому у нас сразу пошел уже рендеринг самого видео в самом брендере. Рендеринг можно перенести на мощную рабочую станцию для или, или даже на рендер-ферму. И мы просто ждем пока все ну, трендается им. Когда все получится у нас в папке рендеринга появится видеофайл. Просто ждем. И вот после всех манипуляций мы получаем конечный продукт. Мы можем его посмотреть. Как мы видим уже в разрешении Full HD. Конечно, мы немножечко кривовато его смонтировали с пробелами, но для демонстрации пойдет и так. Конечно, при настоящем монтаже все надо сделать хорошо, но это уже совсем другая история. Если нам вдруг что-то не понравится, мы можем поменять и запустив одну команду все по новой отрендерить. Третью сцену, например, можем поменять. Ну, в принципе, принцип понятен. На этом все. Спасибо за внимание.